Юра Шишкин, он м, пермяк, и никогда не скрывал это, и гордится этим. А, родившийся в Перми, житель миллионного уральского города, автор шести песен, посвященных славной трудовой Перми, которые, кстати, в следующем году, в 2023 исполняется 300 лет. Нашему городу 300 лет. уже. к этому песню, конечно, одна из песен. Много песен было написано в 283-м городе. В 13-м году написано. Возможно, что вы должны. Мы с вами. Город волшебный. Сбыл зарницы за Все оживилось вокруг. Снова я рад нашей встречи. Здравствуй, мой город, мой друг. Ты над красавицей как Зачки и Город волшебной мечты Горят над кавою А ты, как будто свечи Благословляют нас, а ты, Нашу встречу И в ярком свете площадей Красивый вечер вечных дела и забота Полон земной красоты Ты наша жизнь и работа Город Москва! Пусть будет наступающий праздник! Праздник у нас уступающий днем горного дня! Еще раз! How go?